Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас и благословит, я не сомневаюсь, этот день и вся ваша неделя, она будет замечательной, потому что мы боремся всеми силами за вас, всеми нашими мыслями мы стараемся сражаться за вашу душу потому что Бог желает спасти. Бог хочет спасти вашу душу. Поэтому Он дал нам это вдохновение, чтобы мы могли делать uh, эту кампанию веры за спасение души, за тех, кто живет в страдании. И это то, что сам Бог говорит. Так говорит Высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца, то есть души сокрушенных. Тогда, друзья, это Слово Божье для тех людей, которые сокрушены. Что это означает «сокрушение»? Человек упал, человек он лежит, он, могу сказать, слабости своей сдался. Тогда... Бог, он говорит, я живу во святилище на высоте небес, но также с сокрушенными и смиренными духом. И он оживляет, другими словами, дает жизнь тем, кто сокрушен духом. Оживлять жизни и душ и сердца сокрушенных. Тогда, если вы, или когда вы приходите, для вас будет Божий ответ. Я еще раз хочу объяснить, ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Всемогущий, Святой имя Его. Тот, кто на высоте небес вечности, Он святейший. Он сам говорит, я живу на высоте небес, и также с теми, кто сокрушен и смирен Духом, чтобы оживлять Дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Тогда этот совет для тех людей, которые сокрушены, кто духом своим смирился, это те люди или те души, которые разочарованы, сокрушенные люди, которые находятся в таком тяжелом положении. И мы работаем ежедневно, постоянно. Постоянно мы работаем утром, днем, вечером для того, чтобы вы могли приходить. Понедельник, вторник, среда, вы те, кто сокрушен, если у вас нет сил подняться, вы, может быть, видели птицу, которая чем-то изранена, и она не, не может подняться, или, может быть, животное, там, лошадь, которые ударили, и она... Сломала ноги себе. Видели? Наверное, вы представляете. Тогда okay. так часто люди живут, они находятся в таком положении. Люди, которые сокрушенные, страдают этим людям. Бог, со своего престола встает и говорит, «Придите ко мне, я оживлю вас». Это Совет для всех тех, кто сокрушен. Все те, кто находятся в страдании, те, кто мучится, в отчаянии от депрессии, от бессонницы, от страха, от нервозности. Эти люди, они хотят даже покончить с собой, у них такое беспокойство, они голоса слышат, что-то видят, люди живут и обмануты. Знаете, люди не имеют ни работы, люди потеряны полностью, нет у них никакой перспективы. Если вы один из этих людей, добро пожаловать! Мы готовы вам помочь Освободиться от этого страдания. Пусть Бог благословит вас своим Иисуса Христа. До встречи!